Медведь и лев являются одними из самых крупных хищных животных. Длина тела льва достигает 170-250 сантиметров. Масса взрослых львов составляет 150-250 килограммов. Длина медведя в зависимости от вида может быть от полутора метров, малайский медведь до трех метров, белый медведь. Масса тела медведя может достигать до 890 килограммов. У каждого из этих хищников есть острые зубы, длинные когти, внушительные размеры и, конечно же, смелость. Но наряду с этим у каждого из этих зверей есть свои слабые стороны. У медведя неповоротливость, а у льва недостаточно большой вес по сравнению с медведем. Лев выигрывает свои силы челюстей и прыгкостью, но он вряд ли успеет ухватить зубами медведя, если вдруг они встретятся. Огромный противник способен убить большую кошку лишь с одного удара своей мощной лапой, а сам же устоит при ее атаке. Шкуру медведя очень сложно пробить даже когтями льва, поэтому царю саван нужно будет успеть несколько раз ударить его по одному и тому же месту. Медведи все же неуклюжий звери, и если лев бросится неожиданно, то у косолапова скорее всего, не останется шансов избежать сжатия на себе челюстей кошки. Но у него, опять же, остается шанс на выживание. Если сравнивать физическую силу, то выигрывает медведь. Хватка между медведем и львом в дикой природе маловероятна, так как эти животные обитают в слишком разной местности. Если даже допустить все-таки такую встречу, то, скорее всего, звери, ворча друг на друга, разойдутся в разные стороны, так как понимают, насколько силен противник. Также можно допустить, что драка может произойти из-за добычи, но это тоже почти нереально. Зачем вступать в схватку за кусок мяса, если легче и безопаснее добыть себе еду самому? У животных очень хорошо развит инстинкт самосохранения. Принимать правильные решения они умеют, и оценивать возможности соперника тоже могут по достоинству. А как вы думаете, кто из этих зверей сильнее? На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска.